Так, так, друзья мои, поехали. А, вещаю на две соцсети, поэтому буду то сюда смотреть, то сюда смотреть. Вот Эфир не запланирован. А у меня что бывает? Запланировано. Ничего не бывает запланировано. <coughs> Присоединяюсь. Сейчас вам расскажу интересную историю. Вообще, этот эфир ВКонтакте, я вещаю ВКонтакте, я уже назвала, написала «рекрутинг-22». Это, я думаю, актуальная тема для всех по рекрутингу. да? Что же, где же взять этих людей? чтобы построить команду. Я вам еще дальше расскажу, чтобы сделать, что делать, чтобы еще команда не разбегалась. Вот. Сейчас пока подождем, да, к нам присоединяться. Вот, и начнем. Пока оповещения запаздывают, Инстаграм, значит, там ВКонтакте, оповещает все это хозяйство. В общем, давайте, давайте, присоединяйтесь, как у вас дела? Вот, пишите, как вообще самочувствие, как бизнес. Если вы занимаетесь сетевым бизнесом, пишите обязательно. Э, идет сейчас У многих идет окончание периода, у нас окончание периода естественно тоже идет. Вот, поэтому мы все активно трудимся, товарообороты наращиваем, ранги берем. И, кстати говоря, те, кто у меня сейчас новые ранги возьмут, получат э, до, до конца месяца, поучаствуют в распределении призового фонда 200 тысяч рублей. А может и ты еще придешь. Вот, успевай, успевай. Вот, сейчас только буквально разговаривала с очень хорошим партнером, который ко мне зайдет скоро и, вероятно, возьмет сразу ранг. Это, это очень важно со структурой. Так, друзья мои, ну что, начнем? Значит, история такая. Я перед вами полностью натураль, как всегда, маски не ставлю. Вы сами знаете, что э, я это не люблю. Как есть она, домохозяйка, она есть домохозяйка. Вот, э, кстати, недавно только помыла ванную, все отдраила и прямо бегом к вам. Но перед этим, значит, э, мне позвонила одна девушка, мы с ней очень долго разговаривали. Это не партнер не моей команды, и, естественно, э, у всех. Один, я я поняла, какой у вас у всех вопрос один. Где взять этих людей? У меня рекрутинг но не получается. Что делать, друзья мои? Сейчас буду открывать глаза, где брать людей. Где сделать. Вот 3-4 месяца. три 4 месяца и у вас будут люди, и клиенты, и партнеры. Все, сейчас вам расскажу. Так, давайте, знаете, с самого простого сначала. Почему я ВКонтакте никто не присоединяется? Подождите секунду. Что прям какая-то это неинтересная не история? А о, люди, вы где вообще все? Сейчас, секунду, секунду. Надо, чтобы все услышали. Этот, кстати, эфир я залью на YouTube обязательно. Так что, если вы меня смотрите, смотрите на YouTube. Будет очень много полезной информации про рекрутинг в 2022 году. Сейчас вам буду глаза раскрывать. Сейчас ВКонтакте перезапущусь, потому что что-то он у меня не хочет вообще э, людей приглашать. И это не есть хорошо. Секундочку, прям, друзья мои. Прям секундочку. Кстати, лайфхак вам от меня. Чем дольше вы ведете прямой эфир, тем больше у вас на нем людей. Знали такое? Вот. Это очень важно. Работает любой соцсети, потому что оповещения идут очень-очень долго. Люди пока заходят в соцсети, видят оповещение после этого заходят в соцсети. Ладно, все, запустила я ВКонтакт. ВКонтакте. ВКонтакте рекрутинг 2022, а мы с вами, значит, начнем. Значит, звонок. Девушка мне звонит, и у нее проблема. Проблема в том, что у нее, значит, она вышла на определенный ранг, привет, Танюш, привет, на определенный ранг, и дальше никуда. А те партнеры, которые есть, они сливаются, те партнеры, которые новых, их негде взять. Вот. И а, беседу с ней, а, значит, а, я хочу сказать, что вот сейчас конкретно про рекрутинг, да, что, что делать, чтобы их взять. Значит, смотрите, сетевой бизнес, будем говорить только про продуктовую компанию, продуктовый сетевой бизнес, продуктовые компании. Я не трогаю другие компании, которые имеют другую направленность, потому что, не была, не буду, не знаю, не эксперт, ничего не могу сказать. Я там не эксперт, развиваюсь в продуктовой и считаю это наиболее э, стабильной и наиболее перспективной формы сотрудничества. Значит, продуктовая компания. Что мы делаем в продуктовой компании? Первое, что вот, чтобы построить сеть, да, чтобы получать вознаграждение, мы первое, привлекаем кого? Клиент в одну категорию людей, клиенты что делают? покупают, радуются продукты, получают акции, скидки, участвуют и все их устраивает, они довольны. Вторая категория людей, вот об этом многие забывают, это люди, которые хотят иметь дополнительный доход. Просто многие не понимают, что зовут на бизнес и э, не подразумевают, что не всем людям нужен бизнес. Кому-то нужен просто дополнительный доход, вот просто дополнительный. Его вполне устраивает 10-30 тысяч, да, 30 тысяч тоже дополнительный доход, я об этом смело говорю, потому что в моей команде и такой есть, у меня есть Примеры, когда дополнительный доход достигает 70 тысяч, друзья мои, без особой структуры. Пожалуйста. Вот, есть. И причем это э, на пенсии. Это сколько пенсий? Посчитайте нынешние да? Так вот, это вторая категория людей. Это люди. дашь приветик, у меня скоро бизнес тем тысяча будешь, я видела. Я тебя скоро будут поздравлять. Значит. А, значит, вторая категория людей, вот это, кто после клиентов идет, это люди дополнительный доход. Как они дополнительный доход получать? На продажах, друзья мои. По, вот поймите одну вещь, не всем нужен бизнес. Кого-то устраивает его работа, ему нравится, например, ну нравится ему воспитателям в детском саду работать, нравится учителям в школе работать, мало ли, нравится медицинским сотрудникам быть, нравится. Это бывает вот работа по призванию, кому что, потому что не всем быть, блин, бизнесменами. Вот это, это так. Вот. И, но деньги-то нужны, поэтому почему бы и да, почему бы не совмещать. И таких много людей, их, наверное, больше, которым нужен бизнес. И третья категория людей – это как раз-таки, Василиночка, привет, моя хорошая, а, это ВКонтакте. Значит, третья категория людей – это люди, бизнес-партнеры, именно у которых есть бизнес-мышление, либо оно появляется в процессе. То есть, это люди эволюционируют, приходят готовые, то есть, они видят здесь построение сети. Как они строят сеть? Опять же, привлекает три категории людей: это клиенты, обязательно клиентская составляющая, друзья мои. Запомните, пожалуйста. Вот я сама это четко уловила. Ириш, привет, спасибо. А значит, четко уловила, когда пришла в этот сетевой бизнес. Я посмотрел Елену Полянскую, мне хватило одного видео. Я поняла, что сеть должна от 80 плюс состоять стабильно из клиентов, понимаете? Вот, если кто передаст Елене Полянской, передайте, спасибо ей огромное за эти знания, потому что эти знания у меня, например, сразу я поняла, что здесь, чтобы построить стабильную сеть продуктовки, нужно иметь не рекрутингом заниматься постоянно, вообще объясню почему, а именно иметь большую часть это клиентская составляющая, потому что она, если вы в сетевом вообще у вас, когда будет структура расти вы от падения, не, в принципе, не застрахованы. Я пока еще не падала, друзья мои. За два с половиной года не падала. Вот что касается, да, моей команды. Но я знаю, почему я не падала, потому что это грамотное управление. Но такой момент придет, безусловно, он придет. Я знаю, потому что не может постоянно быть рост. Бывает стагнация, где-то падение потом растет. Все топы, лидеры, все через это проходят. И это нормально, это нормально. Я тоже этого жду. Ой, привет, привет, привет всем. Слушайте, вот прям как в этом ВКонтакте, прям сколько вы заждались, да? Я тоже у вас заждалась. Значит, вот, поэтому, вот именно три категории, запомните, клиенты, клиенты, не только партнеры, продавцы, продавцы, имеют место быть, эта категория людей, вот, а им доход нужен. И третий бизнес партнеры Бизнес-партнеров будет меньше всего. В вашей команде их будет по пальцам пересчитать. Это люди, которые обладают бизнес-мышлением, которые хотят строить сети видят в целом картину, как это вообще строится. Вот. И такие люди, они в принципе амбициозны сами по себе, то есть это не мечтатели, это люди, которые не только амбициозны, они еще и действуют. Вот это бизнес-партнеры, и у них есть стратегическое мышление, то есть они видят, как строить этот бизнес. Так вот, наша задача какая, как бизнес-партнер Настя? Привет, привет. Наша задача какая, как бизнес-партнеров? Нам нужно привлекать три категории людей. Нам надо своих бизнес-партнеров научить опять и три категории людей. Не одну категорию, не две категории, а три категории людей привлекать. Дальше. А вот тут мы сталкиваемся с проблемой «не хочу продавать», «как же клиентов привлекать продажи» и начинается «Ой, а можно без знакомых, а можно не продавать, а я не хочу с баночками, я не хочу с сумочками, я ничего не хочу». Как ты будешь строить бизнес? Ты даже дополнительный доход тогда не сделаешь. Что касается именно продуктовой компании. Короче, отвлеклась я. Дальше. Что, как найти три категории этих людей? Вот как теперь их найти? Во-первых, ребятки мои, девчатки мои, хорошие мои, дайте себе срок. Если вы пришли с нуля, с нуля, я это подчеркиваю, то что такое ноль? Вы не были ни в какой сетевой компании до этого. У вас нет... А, значит, а, ну, кстати, мне сейчас сообщение кто-то написал. Ладно, потом почитаю. У вас нет, а, значит, а, знакомств среди сетевиков, которых вы бы могли привезти в свою команду, у вас этого нет, то считайте, что вы пришли с нуля. Так вот, с нуля дайте себе время от 3-6 месяцев. А я вам сейчас скажу, что делать в эти 3-6 месяцев. Почему? Потому что я уже неоднократно говорила, вам надо информационное зерно посеять информационное зерно вас народ должен узнать он не только должен узнать он к вам должен привыкнуть понимаете привыкнуть это важно блин у меня другой телефон садится 15 процентов осталось ладно друзья мои если что вконтакте завершится прям бегом ко мне в instagram там все будет продолжаться если вдруг вот дайте все время то есть поймите люди прежде чем принять решение стать вашим клиентом либо стать вашим партнером они не только вас должны узнать они к вам должны привыкнуть, у них доверие должно к вам возникнуть, а на это требуется время. Причем время нужно по-разному. Кому-то достаточно, допустим, недели, чтобы вам написать что-то, спросить. Сейчас, секунду. Нина Цыгулева, Ирина, а опыт, если опыт есть немного, но оффлайн это видео он тоже как новичок. Ну, я опять же вам сказал, что такой, значит, абсолютный ноль. Абсолютный ноль, когда у вас нет знакомых сетевиков, которых бы вы могли привести бы сюда. Это абсолютный ноль. Ну, вот нет, пришли, вы первый раз решили присоединиться. Все, это ноль. Потому что если вы видите те истории успеха, которые, э, которые вот за полгода, там у меня бизнес-профи, 700-800 тысяч товарооборот, или там за год бизнес-лидер, друзья мои, у этих людей либо были уже какая-то база, то есть они э, могли людей привести, либо у них обалденные коммуникативные способности, то есть они могут уболтать любого, да, скажем так, либо третий вариант, у них есть просто навык предпринимательский. Я приходила сюда тоже как бы с нуля в сетевой, но у меня уже навык предпринимательский был Я знала, как построить организацию, как их замотивировать работать. Я, у меня риэлторское агентство было, и все риэлторы мои, 14 человек, были просто горели работать. Вы не представляете, я на этом очень… Они хорошо зарабатывали, естественно. Я хорошо зарабатывала. У меня примерно типа сетевой структуры уже тогда был построен. Я понимала, как все работает. Я вам сейчас все расскажу. Запись будет, наверное, если сохранится. На YouTube тоже выложу. Так вот, значит, даем себе время. Время у нас от, если вы вот абсолютный ноль вообще если вы не абсолютный ноль приравняйтесь себя к нулю так вам будет легче не надо себя тешить надеждами что через три месяца я буду зарабатывать ахулярды не будете даже сотни тысяч не будете но вот десятки можете так вот но чтобы десятки заработать через три месяца вам нужно пахать 25 часов в сутки ребятки мои я вам говорю как есть ну, без всяких, потому что я своих девчонок, вот я вам показываю, да, это мои девочки, которые пашут 25 часов в сутки. Кто не пашет 25 часов в сутки, они приходят с работой, и у них начинаются эти 25 часов. Значит, они чем-то жертвуют, по большей части, сном. Вот, но не думайте, что сетевой – это такая страшная вещь. Это первое время нужно так пахать, потому что это как в институте. Значит, сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Вот это вот так вот работает, понимаете? В онлайне вот такая есть классная штука. Мы сначала на свой имидж, личный бренд работаем, а потом начинается бренд работает на нас. Отвлеклась? Три-шесть месяцев даем. Что нужно делать в эти три-шесть месяцев? Первое. Друзья мои, вам необходимо выбрать один или два продажных инструмента. Если вы в продуктовой компании, как хотите плачьте, грызите камушки, ругайтесь на меня. Что хотите, говорить? это должен быть клиентский чат. Вот что хотите, говорите. Вот понимаете, какая история? Клиентский чат, я не хочу его вести, но он мне не нужен. Мне на клиентском чате, кто его грамотно ведет, правильно, живенько, Вчера мне Галька Копылова пишет, Ира, я не могу, 3000 баллов за один день на гиалуронке, я говорю, Галя, что, да я показала им, как вот я все ее выпила, у меня мордаха вся гладкая, вот, на себе показала результат, все, там погна... Одни, один за другим, заказы, заказы, заказы, почему, потому что в клиентском чате у нее аудитория, которая ее знает, прогрелась, она не один месяц там сидит, а мы же как, мы завели клиентский чат, один пост написали, сухой кинули какой-то. Фу, он все, он не работает. Никто не читает. Никто не читает. Если фокусироваться на одном инструменте и делать это каждый день, вода камень точит. Это везде так работает. Поэтому... Каче должен продуктов если у каждого у меня нет друзья мои но я его вела честно откровенно вела я его вела полгода и задолбался увести потому что он тоже требует времени а времени у меня не так много сейчас уже да вот и но пол постоянно еще с те те клиенты с клиентского чата мне нравилось там с ними общаться правда скажу откровенно мне очень нравилось я для них видео снимала всякие мне очень нравится до сих пор они остались это те люди которые мне стабильно в месяц делают самостоятельно либо через меня от тысячи до полутора тысяч баллов примерно там 35 бывает 50 тысяч рублей товарооборот у меня личный с клиентов но для этого я бы работал 6 месяцев ну клиентский чат у меня был 6 месяцев я также собирал людей приглашал из соцсетей все И если бы я работала дальше было бы больше но я не работаю к сожалению КЧ – волшебнейший инструмент, волшебнейший. Кстати говоря, с понедельника, друзья мои, если вы не умеете работать в КЧ, у вас не получается, у вас его не было, надо прийти к козу в команду, в первую линию и пройти стартап. Обязательно вход, 25 баллов с вас заказ, попробуйте продукт, помажетесь. Я думаю, что вам даже понравится. Не понравится, не останетесь, идете себе в компанию, понравится, останетесь, будете у нас бомбить. Значит, э, значит, КЧ. Один инструмент для продаж, клиентский чат. Но клиентский чат подразумевает под собой обычно эта работа с, со знакомыми. И многие просто-напросто говорят, фу, я выжгла список, меня посылают нахер и прочее, прочее. Вот, э, отчасти, друзья мои, э, эти люди правы, я скажу вам так. Правый. Знаете почему? Потому что на знакомых бизнес не построишь. Ну, давайте смотреть трезво, да? Поэтому нам что надо? Нам новые люди нужны в КЧ. Поэтому мы берем второй инструмент продажный. Это какая-либо соцсеть. И бомбим ее. Ну, какие у нас сейчас соцсети есть? У нас есть хорошо работающие соцсети. Нельзя грамм. Работает, друзья мои, не убежал то отсюда никто, все тут нормально, кто его любил, как я, продолжает здесь находиться и быть. Обязательно, да? Нельзя грамм, пожалуйста, эта соцсеть должна быть у вас, ну, скажем так, на сленговом языке «продавашка». Продавашка. Зачем она нам нужна? Набирать новую аудиторию, пополнять клиентский чат. Зачем пополнять клиентский чат? Ну, казалось бы, я же могу на пяти человеках там своих знакомых сидеть. Не можете, друзья мои, потому что база, я ее называю база подписчиков, которую вы собираете в клиентский чат, она имеет а, такое такую... Слушайте, жарко как, а у меня сейчас на 26. А, она имеет свойство выгорать. Нужно постоянно... То есть... Свежая кровь должна быть, трафик новый, новый, новый. Это может только соцсеть сделать. Поэтому по большей части я вам скажу так, что если э, вы, например… У меня есть много много э, случаев моих партнеров, которые ни один знакомый, которого они пригласили, он не стал клиентом, не стал просто. Но все построенные ранги, построенные структуры сделаны на совершенно незнакомых людях, на холодном трафике соцсети. Поэтому связка каче плюс э, соцсеть продавашка. Вот как хотите. Как хотите каждый день. Я вам сейчас не теоретически, не теорию рассказываю сейчас. Я вам говорю от того, на чем растут мои партнеры и быстро берут ранги. То есть это уже кейсы. Кейсы – это то, что уже случилось и есть результат. да? Поэтому мы берем обязательно каче не бросаем его. Бросите, когда будете ездить на Mm. на машине от компании, если будете ездить, не бросите его еще. Короче, когда вас за миллион перевалит, поймете, что вам нафиг он не нужен, вот тогда бросите. А до миллиона не бросайте Коче, Нельзя. Ни в коем разе, ни в коем случае. Так, КЧ. Соцсеть продавашка. Все, разобрались. И третья соцсеть, это уже рекрутинговая. Наша-то задача какая? Нам же бизнес-партнеры нужны. Нужны, правильно? Нужны нам бизнес-партнеры. И нам нужны не только бизнес-партнеры, нам нужны люди, ну, скажем так, продавцы или люди, которые хотят дополнительный доход зарабатывать. Где мы их берем? Нам для рекрутинга нужна соцсеть. Обязательно. Вот какую соцсеть вы для рекрутинга возьмете, то же вы сами решаете. По-разному бывает, потому что предпочтения у всех разные. Я раньше думала, честно говоря, у меня тоже было заблуждение такое, что вот я сейчас вот всех научу в Инстаграме работать. Он же классно работает. Он безусловно классно работает. Мы много чего здесь знаем. Мы знаем, как бесплатно трафик привлекать. Мы знаем, как делать большие охваты. Все мы знаем. Но человеку бывает, но он через... ну, не может он зайти в него, ну например. ну не нравится он ему. Я тоже раньше, у меня вообще он не Инстаграмный. Мой инст... Ни диаграмм, ни инстаграмм. Потому что мои фоточки колхозницы вообще не котируются. Несколько раз писали, говорили, «Ой, давайте мы вам возьмем за деньги вести ваш инстаграм, мы вам там контент будем вылезан делать». А я не хочу, друзья мои, вырезанный контент, я такая, какая есть, я хочу показывать в соцсетях свою натуральную реальную жизнь, реальность шоу. Вот как вы видите, даже маски не одеваю. И по большей части я слышу от, значит, от моих партнеров, да, которые ко мне приходят, говорят, что они на это и идут, в принципе, им это нравится. Вот поэтому не бойтесь быть собой в соцсетях, пожалуйста, друзья мои. Я когда начинала, а, на YouTube, помню, уходила, как 19-й год, что ли, был. Боже мой, мне такие комментарии писали, да ты корова жирная, да ты вообще, ты что-то тут делаешь, как тебя можно смотреть». Вот, и горит и в аду, это, особенно когда из Гринвэя написал, написал, записал видео, как я ушла из Greenway, тогда никто не писал, Гринвей был на хайпе, вот, и там я выслушала. Короче, здесь легко все и просто, закрываем комментарий и живем спокойно, это от меня рецепт, это, вы знаете, когда говорят, а что же тогда, если комментарий, они же продвигают посты, видео, друзья мои. Продвигает спокойно все и без комментариев. Проверено на собственном опыте. Зато живете спокойно. Так, Ирин, привет, спасибо. Куда ты смотришь еще влево? Я смотрю ВКонтакте. У меня еще здесь ВКонтакте, потому что у меня здесь много-много моих друзей, подписчиков и так далее. Поэтому, друзья мои, я еще смотрю ВКонтакте. Вот.. Сеть для рекру... Соцсеть для рекрутинга. Друзья, еще ничего не придумали лучше, чем. А, ну давайте так, квази личный бренд. Потому что ну, личный бренд, ну господи, ну это так звучит очень пафосно, это так сложно достижимо, но вот узнаваемость определенная, да, когда м, вы рассказываете, не, я своей жизни, видите, такой блок, скажем так, и о работе... Ч ⁇ мне тут с этим я может контакте выключить скоро ладно друзьям еще а в этот в инстаграм перейдете тогда в общем когда вы общаетесь с людьми вы это не забывайте пожалуйста мои хорошие смотрите а сейчас я конечно этот зажралась зажралась ирина пауна но раньше когда вообще мне нужны были партнеры я начинала, я очень активно общалась в соцсетях. и спасибо за это знаете кому кто меня научил этому, это было ВКонтакте, Аня Поликарповой, моему а, без пяти минут уже бизнес-лидеру, который была топом в компании Батель, я у нее была в первой линии, сейчас жизнь повернулась так, что она у меня теперь в первой линии, но за это она меня этому научила, вот, поэтому… Значит, когда мы с вами начинаем, если вы будете просто постики пописывать туда или прямые эфиры по -по поснимать там, ну, если у вас смелости наберетесь, надо набраться, это хорошо все, но от этого партнерства не прибавляется команде на самом деле, друзья мои, нужно общаться, общаться. Я помню, какой у меня был страх первого общения, пять диалогов в день, пять диалогов в день нужно, нужно вот что хотите, ну что хотите, делайте. Меня посылали, что там было, ой, не нужно, сами добавятся в друзья. Ну, короче говоря, это такой процесс, он не быстрый. На самом деле не бывает такого, что хоп, там, допустим, пришел там человек и добавился в друзья или подписался на тебя и стал с твоим партнером на следующий день. Нет, на практике нет. Проходит бывает месяц, два проходит три А ты продолжаешь работать, как работал, с клиентской базой работаешь, с клиентов партнеры приходят, кстати говоря, У тебя результат появляется, и эти люди, которые сидят на твоей страничке, которым ты уже доверие значит, получил, они за тобой смотрят, и тут у них от негатива сразу они переходят сначала к стадии принятия, потом у них появляется интерес, а потом говорят, слушай, ну что там, расскажи, я вот хочу узнать, что там у тебя. Вот так появляются партнеры, друзья, вот так вот рекрутинг появляется. Да, проходит даже год. Бывает и такое, даже два года. А, у меня сегодня написал партнер и говорит, а, я за вами, значит, слежу с компанией Батель. Три года уже прошло, значит, вот, слежу с компанией, значит, ботель. Вот, я тут смотрю, вы тут прыгаете по компании. Я бы Боже мой, я когда же последний раз-то прыгнула, в 20-м году я прыгнула в у нас И очень успешно, очень удачно, как... ну как вы видите, да? Вот, ну, прыгаю. Есть такое дело. Вот, прыгаю немножко по компании. Вот. Ну, это бывает и три года. То есть такое бывает тоже. С чего вы начинаете общаться с новым человеком, как пригласить в бизнес? Не надо сразу приглашать в бизнес. Начните просто знакомиться, друзья мои. За, за вас сделает все свое, ваша страничка. Просто смотрите, у нас замыленные мозги, что нужно вот диалоги сразу. А пошли, у меня лучшая компания, у меня лучший, а, самый, самый крутой это лучший маркетинг. Это вообще мой маркетинг лучше, чем твой. То есть вы начинаете сразу с негатива. Да не надо. Ну, вы, Просто элементарно, возьмите, начните вот с людьми знакомиться. Я когда поняла вот эту тему, что просто, просто проявляйте интерес к человеку. Мы же как? Мы же начинаем писать, да? Нам не интересно что там за человек, нам же он, затащить надо все в команду, в самую лучшую компанию. Вот. А когда вы с другой позиции подходите, вы начните знакомиться. Вы, вам тоже понять надо, а подходит ли вам этот партнер, вам же с ним работать в конце концов. Потому что бывают, вы знаете, такие ситуации, когда приходится человеку даже отказывать. Потому что я понимаю, что я с ним сработать не могу. Вот. Он там хамит, дерзит или еще что-то. Я понимаю, что а как я с ним буду работать, он мне нужен. вот. И вы, это же сетевой бизнес, вы же будете общаться, это же бизнес личных взаимоотношений. Соответственно, вам нужно... Чтобы вам человек подходил, поэтому надо сначала с ним контакт найти. Если вы нашли контакт и потихоньку подводите, чем ты занимаешься? А как у тебя получается, не получается? У меня вот так вот так вот так вы вот как-то так. Вот дальше три шесть месяцев вам на это две продавашки одна соцсеть для рекрутинга и каждый день три шесть месяцев у вас проблем рекрутинга идет вообще. Ну и не будет ее, понимаете, если вы не будете делать ИБД. Имитацию бурной деятельности, а будете реально работать. Тогда ее не будет. Проблем не будет с рекрутингом. Но встанет другая проблема. У вас появятся партнеры, и у вас следующий этап, этап эволюции сетевика – это когда ты не знаешь, как его сопровождать. Ты начинаешь делать как лучше, ты боишься, что они начнут разбегаться, а действительно люди уходят. Безусловно, у меня тоже уходит, и приходит, и уходит, это нормально. вот И все, и понеслась там депрессия, я какая-то не такая, что-то мне не додаю, там и прочее, прочее. На самом деле, смотрите, друзья мои, все просто. Ах. Главное, рекрутинг – это не основное построение команды, не основное. Когда вы рекрутингом, а вы им овладеете, обязательно, если вы будете все это делать, у вас… Другая проблема это сопровождение команды. Но это не проблема, это искусство и талант. Вот, и система, выработанная в команде. Потому что я знаю, что много очень. Привлекать могут много, удерживается мало. Из-за этого нет роста. Вот. Но про это как-нибудь, может быть, сниму видео. Я думаю, что тут сильно я в подробности посвящать не буду, потому что у меня есть своя система ведения команды. Но она уже выработалась на практике, и она хорошо работает. Единственный момент, я ее взяла из своего прошлого опыта, и до сих пор тут что-то допилила. до сих пор опыт, конечно, получаю. Чуть... Век живи, век учись. Я также учусь всему, потому что не каждый день становишься топ-лидером компании, и, соответственно, ну, нужно понимать, как, как все это построено. Видение нужно с вот, опыт у меня был именно, когда я создала свое первое агентство риэлторское в 2014 году, у меня было 14 человек агентов, то есть понятно, что я понимала, что я одна, много сделок не сделаю, чтобы мне заработать хорошие деньги. То есть мне нужны агенты. Мне нужны агенты, агенты я им зарплату платить не могу, они у меня будут на сдельщине, правильно, правильно. Ну, то есть как вот я вам свой ход рассуждения, да? Соответственно, чтобы они у меня не приходили, не уходили, мне нужно было их чем-то держать. И я их держала. Но это уже мои секреты, как я их держала. И мои агенты, кстати, у меня были и учителя, у меня была пенсионерка, у меня была одна мамочка в декрете. У меня даже один был инженер, по-моему, что-то такое. Он мне казал, что у него вообще ничего получаться не будет. А тут бах, через 6 месяцев он делает сделку на 70 тысяч. Все-таки я думала, что он вообще у него ничего не будет получаться, сделал. И вот эта система, она работает и у меня в команде. Вот. И тогда я за полгода на таком агентстве недвижимости, благодаря своей системе работы с агентами, я собрала капитал первоначально на строительство трех трех малоэтажных домов на продажу это было первое то есть ну, это, это был мой первый дебют можно сказать самостоятельно муж вообще не принимал участия здесь никак я сделала все сама потом мне правда надоело таскаться по этим по, по объектам по сделкам мы уже стали строить дома но ну, а потом вы эту историю все узнаете Когда наступила жопа там 14, 14 по год 15 год все встало просто вот поэтому друзья мои рекрутинг это на самом деле все просто таланты здесь не нужны здесь нужно упорство видеть свою цель, которой ты идешь, и, и время. От 3 до месяцев даже реклама не нужна. Не нужна. Нужны вы. Все. И соцсети. Инструменты для работы. А остальное, остальное это уже система работы. Система построения команды, потому что это имеет место быть. Потому что есть эволюция определенная, есть значит сетевикуча у него, головная боль, рекрутинг, он не знает, тут рекрутинг. У второго у лидера у него уже вторая головная боль, как, блин, удержать команду и как замотивировать их работать, да, как сделать так, чтобы люди работали. А у топ-лидера у него третья головная боль, как сделать так, чтобы всем было хорошо. И рядовому партнеру, и лидерам, и всем прекрасно и потенциальным кандидатам. Вот и все, вот и все секреты. Ладно, друзья мои, все, я закругляюсь все молодцы пришли, что на эфир, значит, я вам желаю хорошего окончания месяца, потому что у нас он тоже подходит к концу, месяц, я каждый месяц, это у меня как партнер Ира, я жду, когда мы просядем, я тоже жду, ну ладно, каркать не буду, в общем, все нормально, все хорошо, растем, опять сейчас прирост идет, вот, и я только радуюсь, правда, девчонки мои растут, это значит, что жизнь в семьях некоторых ну, семьях меняется, благосостояние растет, и хочется, чтобы было таких девчонок и мальчишек больше. Вот. Поэтому я жду свою команду, буду делать таких девчонок и мальчишек и счастливые семьи. Все. Дальше до связи. Либо мне в Директ пишите, либо в сообщение ВКонтакте. Кто знает мой WhatsApp, можете в WhatsApp. Кто знает мой Telegram, можете в Telegram. Все. Всем пока-пока. Всем спасибо.